Привет, я Шок, и официально это первый ролик, который выходит на канале под названием Шок, не канал Шока. И кстати, мы уже получили галочку, мы теперь не фейк. Какая ситуация сегодня будет в ролике? Я играл фэсид, все нормально, но есть одно но. Я играл на 360 герц, большое количество герц, большое количество денег вложено в это. А вот вопрос, большое ли количество опыта я получу из этого? Поднимется ли мой вин поднимется ли мой КД благодаря такому быстрому изменению картинки? Сейчас мы это все увидим, поэтому я тебе желаю приятного просмотра. Только стоп. Можно побродский лайк? Давайте наберем около 17 тысяч лайков. 1777. Именно такую сумму. Спасибо. Well done, guys. <соединяя> это Б, это фастбай. Это фастбай, guys. Помогите, попробуй. Удачи, теперь. Да, удачи. Убили. Класс под. Окей, молодцы. Ладер, ладер, ладер. Ладер, guys. Еще один шорт, еще один шорт. На дефолте. На дефолте. Э... Ой, кайфует. Кто в меня стрелял? Кто в меня стрелял? Антика. Антика, да? Ну, конечно, я У нас симпостр в команде. У нас симпостр в команде. Наш раунд. Не он, давай берем. Ставлю. Так, ну Найс. Nice. Хороший. Ты. А, вот здесь, давай. убил. его. 9. Убил его. 7, 100, 100. Убил. Да, а, литвен, литвен, да? А, а, аквариум. Да, забей, Убил аутсайд. И мейн Все, лазбуд лаз Хорош, Хорош. Фаст, Да, вылка уже вроде Убил вылку Что? А куда он смотрит? Забей Могут фаст оба, оба. Хорош. Он возвращался На камеру возвращался в радио не-не, ну это жестко очень. Рампа, аккуратно. Убил рампу одного. Да, это фаст, это фаст рампа. Двое, двое у меня. На, все на трупе последнем, вроде. Смотри, чувак! На, на широком, давай сейчас разворот он будет делать. Вау! А зачем, а почему я флашку взял? Ты его сейчас промазал? Да. да. Чувак, а че у меня флешку? Я колесика тронул. И все, последнее. На сайте! впал все-таки. Nice! Nice! Как хорошо сыграл малик CS. Прямо сейчас я на джи-дропе и кручу прямо сейчас барабан бонусов. Каждое третье открытие кейса бесплатно в течение одного часа. Используя код cbrsk, я смогу прокрутить его еще раз. Вы также можете это все сделать. Два предмета в контракт мне падает, а в 10. Я открываю любой кейс и могу сделать контракт. 1750 рублей. Я пролагаю сделать крутую тему, поэтому я открываю нож на ваха кровопаутина за 5900. Кстати, он неплохо выглядит. Да, это в минус, но он неплохо выглядит. Я его забираю прямо сейчас. Но ну, а если у вас не получаются дела в кейс... То вы можете зайти в контракты Либо в сражения, где вы также можете Посоревноваться с друзьями, либо с игроками проекта Ссылочка на джидроп в описании И на секретный код также wrist... <решко> <Es> Этот без головы Рампа и лонг э скаут Скаут лонг Как же ты хорош, Нилон. Боже. Well done, guys. Все Все. Не знаю, где последний. Она не ступила его. Молодцы, ребят. Коннектор убил Коннектор. Убил Шорт от него. b а, один, ап, два, два. Уже на Бэксайд. Бэксайд как? Убил. Убил Шорт. Убил 10 хп. Убил. Сиди стоит. Фак, я так бегаю, непонятно. Молодец. Глазбай, игрок. Nice. Oh. <свят> nice. Он, он, он на сайте Я no. не, не успели. Дефа не было, да? Чёрт. и все ласнул калаш? шорт окно близко, окно близко Уф, как же было красиво, ай-яй-яй я, я был уверен в вас, ребят, вы чё? Еще один, Еще один. Второй. второй не знаю, я жду тебя. Вторая яма, вторая яма, вторая яма. Давай. На сайте. Найс. Убил КТ Белого. А, there... Еще один был. Я думаю, что это хорошая катка, чтобы закончить этот ролик. 360 Гц. Насколько это хорошо или плохо? Разницы прям очевидно, У меня никогда не было, играя за Димоником. Но повторюсь, потому что у меня был уже 240. На данный момент у вас написан Элла, который у меня сейчас. И я думаю, что у нас есть куда стремиться. Спасибо большое каждому, кто посмотрел этот ролик. С тобой я, Шок. Спасибо за подписку. Пожалуйста, не забудь это сделать. А я тебе предлагаю посмотреть мои другие ролики. Они у тебя... Слева, а справа можешь нажать на аватарку и нажать на подписаться и на колокольчик, чтобы не опаздывать на ролики. Пока.